Всем здравствуйте! Давайте начнем расслаблять наше тело. Собираем лопатки и выравниваем спину. Садимся удобно и с выдохом опускаем голову к правому плечу. На вдох поднимаемся наверх и с выдохом расслабляем шею в сторону. Не прикладывайте усилий, просто расслабляйтесь. Теперь останьтесь внизу, расслабьте шею и дышите ровно. Под собственным весом положите правую руку на голову, а левую вытяните в сторону, как будто вы упираетесь в стену. Натяните левую руку, а право не давим на голову. Опускаем взгляд вниз, смотрим в диагональ. И переводим руку на макушку. Расслабляем шею вниз. Возвращаемся в исходное положение. И все то же самое делаем в другую сторону. С выдохом опускаем голову, расслабляем шею. Задержитесь внизу, расслабьте шею. Ложите левую руку наверх, а правую опять вытянули, оперлись в стену. Левой рукой не давим. Под собственным весом положили ее на голову. Посмотрите вниз в диагональ и переведите руку на макушку. и делаем полукруг головой вперед только вперед и в центре останавливаемся назад мы голову не закидываем только вперед Теперь расслабляемся вперед, округляем спину и на вдох поднимаемся наверх. Еще раз выдох потянулись вперед, округлились, расслабились и на вдох поднялись наверх. Еще два раза. На выдох округлились, расслабились и на вдох поднимаемся наверх. И последний раз выдох вперед. положение, охватываем руками стопы и округляем спину, тянемся назад, выдыхаем, на вдох выныриваем, выравниваем спину наверх и еще раз выдох, округлились назад и на вдох вынырнули вперед, еще таких два раза назад И вдох наверх, потянулись макушкой в потолок Последний раз, округлились назад И выровнялись, здесь остались в исходном положении Потянулись макушкой в потолок А теперь правая рука тянется в сторону Плечи опущены на одной линии. Ставим руки на плечи и делаем круговые вращения вперед. Еще вперед, стоп, заводим правую руку назад и остаемся в таком положении. Завели назад, свели лопатки, держим ровную спину, раскрутились в центр. Заводим правую ногу назад, левую оставляем в центре и стопу прикладываем к колену. Делаем наклон в сторону и зачерпывающие движение тазом вперед, потянулись наверх, еще раз наклон в сторону и прогнулись в грудном отделе, потянулись вперед тазом, еще таких два раза наклон. И выводим таз вперед, прогибаемся в грудном отделе. И последний раз. Наклон. Остались в центре. Все то же самое на другую сторону. Заводим левую назад. А правую стопу устремляем к колену и делаем наклон в сторону и прогибаемся вперед в грудном отделе тянемся рукой еще таких три раза наклон спина ровная Стремляем колени в пол, а макушкой тянемся в потолок. Спина ровная, можно охватить руками наши носки. И наверх вдох, выдох вперед. Остаемся в центре. А теперь просто удобно садимся. Вытягиваем ноги перед собой, весь тело переносим назад, садимся на копчик, сводим лопатки, выравниваем спину и работаем сейчас носками. На вдох потянули на себя и на выдох от себя. Вдох к себе и на выдох вытянули от себя. колено, опускаемся назад, ложимся на коврик, левой ногой делаем круговые движения в сторону, разрабатываем тазобедренный сустав, подтянули коленку наверх, сделали круг, тянем колено к полу и выравниваем. Еще колено к себе в сторону и выровняли. И еще к себе круг. И дышим. А теперь две руки ныряют под колено и вытягиваем пятку в потолок. Пытаемся выровнять колено левой ноги и дышим. Правую не сгибаем. Расслабляем левую. Заводим руку за колено. И тянем в пол. Плечи у нас плотно прижаты к коврику, они не отрываются. Вам не обязательно сейчас дотягиваться коленом в пол. Возвращаемся в центр. И все то же самое делаем с правой. На вдох подтянули колено к себе, на выдох нарисовали круг. И выдох опустили вниз, и еще вдох к себе, выдох в сторону, таких еще четыре раза. И еще три. Осталось два рисуем и опускаем плавно вниз. Последний раз. А теперь с выдохом подтягиваем колено к себе максимально близко. Левую ногу при этом не сгибаем в колене. Она остается у нас на полу. же самое обе руки под колено и выровнять пятку в потолок. плечи при этом не отрываем от коврика, лопатки плотно прижаты к коврику, правую руку отвели в сторону, дышим, возвращаемся в центр, ноги подтянули к себе и делаем перекаты на коврике, округлили спину, прижали колени к себе, остались наверху, снова разворачиваемся в центр, разводим в стороны носки натягиваем от себя весь тело переносим назад садимся на копчик и с выдохом делаем наклон в сторону правой ноги раскрываемся тянем грудной отдел вперед взгляд направляем наверх смотрим в потолок Теперь через низ возвращаемся наверх. То же самое с выдохом наклон влево, тянем грудное отдел вперед, раскрылись, под рукой мы должны видеть потолок, дотягиваемся по возможности рукой к пальцам ног и через центр круглой спиной поднимаемся. А теперь с выдохом потянулись еще раз вперед, спинка ровная, не округляемся, а теперь круглой спиной поднимаемся в центр, сводим ноги вместе и левую ногу сгибаем в колени. С выдохом смотрим назад, раскручиваем грудной отдел, То же самое на другую сторону. Правую коленку подтянули и с выдохом левая рука за колено, правой потянулись назад. Дышим и возвращаемся в центр. Делаем вдох, поднимаемся наверх и с выдохом ровной спиной тянемся к носкам раз наверх вдох и с выдохом потянулись животом вниз и еще два раза и последний раз выдох потянулись вперед выдох потянулись руками вперед спина ровная тянется живот Толкаемся руками от коробрика на уровне груди. И прогибаемся назад. Смотрим в потолок. Носки вытягиваем назад. И еще раз опустились вниз, оттолкнулись и прокнулись назад. Повторяем, опускаемся вниз и отталкиваемся. Отталкиваемся от коврика, прогибаемся назад, носки вытягиваем. И еще раз оттолкнулись, посмотрели в потолок, выдох, опускаемся. Вы молодцы. А теперь снова садимся в центр коврика. Я благодарю вас за сегодняшнюю тренировку. Спасибо, что вы со мной, подписывайтесь на мой канал и оставляйте в комментариях свои пожелания.